меня от этого шума шел по дороге от типа московского проспекта воронеж 4 полосы в одну сторону четыре в другую очень шумно воздух отстойный И под конец я уже просто а, начали слезиться глаза челюсть напрягаться в общем как воронеж и я свернул куда-то в бок, на уютные улицы. Что, я сейчас просто еще несусь. Такая, короче, паническая атака, но я пока не понял, с чем связано. Может, с этим шумом?